всем снова привет данное видео будет полезно тем кто собирается приобрести интрудер uh, или булевард в частности М109R, wzr м М1800R и uh, подозревает мотоцикл или хочет проверить мотоцикл не был ли он бит или не был ли это uh, мотоцикл собран из нескольких так сказать франкенштейн uh, не секрет что uh, у таких тяжелых чоперов, как М109R, wzr м М1800R а, слабая рама, но слабая она не потому, что а, сама по себе а, сконструирована или сделана как-то не так. Все-таки а, сам чопер в сравнереженном состоянии а, больше 400 килограмм весит, а с вами и около 500 может весить, а и с, там, с дополнительными всякими а, кофрами и прочими, и прочими. То есть вес очень большой, и нагрузка вот на эту часть рамы, повышенные на этом мотоцикле в особенности. Ну и кроме того, мотоцикл пытались и облегчить, и прочее. Ну, честно скажу, что претензий вообще к этому мотоциклу нет. Здесь сбалансировано все и сделано все максимально а, доведено до мак максимально возможных показателей. Тем не менее, вернемся а, к вопросу, как определить, стоит ли покупать э, выбранный вами мотоцикл. Если вы подозреваете, что мотоцикл падал, или вы знаете о том, что он падал, вам необходимо э, проверить раму на целостность. На самом деле вы сейчас поймете, насколько просто определить, э, стоит покупать мотоцикл или нет. Э, вам необходимо будет освободить для осмотра вот эту часть. Эта часть закрывается по умолчанию, с собой сторон пластиковым э, кожухом. Ну, так сказать, это пластик рулевой колонки. Для того, чтобы его снять, вам понадобится открутить, снять сиденье водительское, открутить вот этот вот э, болтик крепления бака. Бак не нужно будет снимать, отщелкнуть и в сторону отвести вот этот вот пластик. И дальше бак просто не отсоединяя, вот как мы сделаны здесь, да, сдвинуть назад. Оголяться. Вот, это, вот эти вот части Здесь вы увидите Здесь вы увидите Вот такие вот под, саморезы Они под крестовую отвертку по обоим сторонам вы их откручиваете здесь вынимаете пистон соединительный и расщелкиваете здесь посередине пластик кстати если пластик уже снимался и был в ДТП он у вас сам отвалится потому что здесь очень маленькие защелки вот. и после ДТП обычно они лишаются своего функционала и пластик здесь уже не защелкивается ну или если рулевая кривая значит обратите внимание после того как вы сняли у вас будет вот эта вот часть оголена. Здесь вот эти вот, вот эти вот части можно не снимать. Они останутся на месте, могут быть даже прикручены. Они вам не помешают. Вам нужны только вот эти вот четыре трубы. С той стороны 2 и с этой стороны две. Что мы здесь смотрим? На раме мы должны найти, точнее не должны найти, но если находим, это плохо, вот такие всполохи. Обратите внимание, любые всполохи краски, то есть где... Вот, например, да, это считается трещинка на краске, она ржавая, просто это уже давно а, повреждение. А, может быть, в этих местах, в этих местах где-то еще, если краска спучилась, отсутствует, а, если есть трещинка на краске, эта рама у вас уже пошла. То есть удар был достаточный для того, чтобы а, раму повело. А, кроме того, вот могут быть встречаться вот такие вот вещи, потертости, вот это вот, это нас не интересует. Это штатные вещи, они возникают от, например, плотного прижимания защитного кожу, бака и так далее. Что-то еще пристегнуты провода. То есть вот эти вот садинки, они не имеют никакого отношения к повреждениям. Нас интересуют только вот такие вот вещи. На этом примере мы можем видеть, да? Здесь скучилась, вспыхнулась краска, она облупилась и голые места подзаржавели. Если бы это было свежее повреждение, да, то здесь бы просто была вспученная краска, и вы бы точно так же это все видели. Вот приблизительно так выглядит рама без повреждений. Видите, черный, черный глянец, нигде, никаким образом он не вспучен. И вот именно так должна выглядеть, выглядеть штатная покраска рамы. Обратите внимание, что очень сложно ее так вот досконально воспроизвести, Ровный, без всякой шагрения, слой черной глянцевой краски. Также предвестником того, что вы здесь обнаружите, ну то есть вот то, чему посвящено это видео, вот у нас здесь характерный пример. Но эти всполохи могут быть тут, тут, тут, где угодно. То есть вот что примерно мы ищем. Они могут чуть меньше, чуть больше, могут э, значительно большей частью, то есть какой-то там сантиметр вот так вот откалываться, да, но по, э, чаще всего это трещинки, именно трещинки, э, и на этих трещинках отсутствует краска. Что еще э, предвещает такую проверку, надобность такой проверки? Это расстояние, расстояние переднего крыла от радиатора по штату оно должно быть приблизительно вот таким когда мотоцикл побывал в ДТП чаще всего э, загибаются сами перья вот эти вот части подгибаются перья можно поменять вот, но э, когда подгибаются сами перья у вас э, в любом случае точнее не в любом случае, но 90% вероятность, что при таком ударе, что есть подогнулись перья, то здесь произошло искажение конструкции рамы так вот это расстояние приблизительно должно быть вот такое вот можете посмотреть видео да давайте мы сейчас даже линеечку возьмем оговорился не линеечку а рулеточку вот и собственно что я вам собирался показать у нас то понятно что рама искажена давайте будем исходить из новых мотоциклов у нас здесь вот есть точно никак не поврежденный вот смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас штатная решетка радиатора и штатное крыло. Значит, опять же, у меня в одной руке телефон, не нужно. Я здесь замерил. У нас получается вот от этой, от штатной части. Видите, здесь есть вогнутости. Вот от этого места до крыла примерно 8 сантиметров. Если возникает деформация перехвилки, вилки, то расстояние, до крыла сильно, существенно сокращается. Вот если мы на этом мотоцикле посмотрим, он даже в сторону сейчас отведен. Если мы его поставим э, прямо, то там будет, мы уже замеряли, э, примерно 4 сантиметра, то есть два раза меньше. Здесь у нас понятно почему, потому что вот мотоцикл недавно попал в ДТП, и даже здесь мы видим, посмотрите визуально, перья под, под, подогнуты. Вот даже при такой деформации, не очень сильно заметной, ну, перья здесь в любом случае под замену, да, а, рама уже здесь пошла, то есть мотоцикл готовится к мотостапе а, Кроме того, если мы здесь поменяем вот эту привязну очевидную перьев, то а, расстояние все равно до штатного, расстояние переднего колеса от а, радиатора не вернется. Там опять же будет не хватать, может быть, два, может быть, чуть больше сантиметров, потому что, еще раз говорю, когда даже вот такие вот мелкие повреждения, это большая вероятность, что рама пошла. А здесь, ну, мы уже скрывали, знаем, здесь она пошла. Также встречаются различные повреждения, когда в сторону рамы уходит, вправо, влево, из-за этого здесь могут быть всполохи, краски и так далее. Вот на этом мотоцикле у нас ушла рама, не вот так вот не приблизилась к крыло, а наоборот ушло вот так. Чуть вперед, то есть возможно он упал с высоты или может даже поддали под зад, да, если мотоцикл вверх, а на этом мотоцикле э, можно на заднем колесе ездить, технически, конечно, ни в коем случае это нельзя делать, но при каких-то экстренных обстоятельствах, э, даже я попадал в такую ситуацию, что мне э, ударили сзади и я проехал на заднем колесе. А, и при падении мотоцикл, естественно, передняя часть а, может повредиться и вилка уехать вверх. У нас такое случалось, он там синенький стоит. Вот, у него а, расстояние а, сильно было увеличено. Как и, скорее всего, на этом. Здесь у нас, ну, можно, конечно, попробовать, но я думаю, что больше, чем 80 сантиметров, сантиметров на пару сантиметров будет. Но в любом случае мы здесь видим, что рама повреждена, в мире здесь смысла никакого нет. Давайте подведем итог, то о чем мы говорили, если вы подозреваете мотоцикл в том, что он был в ДТП или вообще хочется досконально все проверить, если он там перекрашен, выявлен и так далее и тому подобное, вы то в принципе мотоцикл не просто вы новый покупаете, то стоит проверить раму, значит Здесь мы посмотрели, как открывается все. Вот это вот нас не интересует, это все может быть и ничего страшного. Но вот такие вот вещи, как сполохи краски на расстоянии от самой рулевой до примерно 15 сантиметров в каждую сторону, нас очень интересуют. И любые сполохи, ржавенькие трещинки или вообще просто отслоение краски от рамы, это залет. Теперь значит, по перьям напомню, что перья тоже визуально в принципе можно определить. При, визну, при ДТП. Если визуально не определяется, то можно, если на мотоцикле стоит штатная решетка, можно примерно замерить. Здесь будет где-то от 7 до 8 сантиметров при установке руля в центральное положение. Если, конечно, там кастомная решетка или что-то, здесь ну, опять же будет разница в полтора сантиметра. Но визуально можете с собой взять этот ролик и посмотреть. Это штатное расстояние. Теперь, что нас еще интересует До разбора э, Вот этой вот части основной Мы можем посмотреть стоперы Стоперы рулевой колонки Вот эта часть находится на траверсе С той стороны такая же Она не позволяет рулю э, Поворачиваться дальше И кла э, касаться бака и пластика Это стоперы То есть они ограничивают поворот руля При ударе Сейчас я попробую здесь будет Легче, да, здесь виднее При ударе эти стоперы И, естественно, есть какая-то нагрузка на руль, Он влево, либо влево, либо вправо ударяется да? При сильном ударе Эти стоперы сбиваются То есть, может ну, вот Сейчас вот он представляет из себя прямоугольник Чистый прямоугольник С той стороны, где он упирается в рулевую Так вот, немножко поверну, будет виднее Значит, вот с этой стороны вот С этой стороны может быть до 10 миллиметров этот прямоугольничек сбит, то есть э, сдвигается металл от удара, либо с той, либо с другой стороны вот смотрим на э, состояние этого упора траверс. если он в таком вот в идеальном состоянии, то значит все в порядке также может гнуться сама ответная часть вот эта вот часть находится, здесь плохо видно, сейчас попытаюсь посветить вот видите, это черная часть вот, она приварена к непосредственно к, раме, к рулевой колонки. Она является замочком для э, рулевой колонки. не нее вставляется, а также она ответной частью э, упоров руля. В, ней, в нее убираются с двух сторон вот эти вот серые прямоугольники. Она тоже может быть повреждена, поэтому смотрим. На целостность вот этих вот деталей, опять же черные, мы можем увидеть, если она согнута, то это будет визуально видно, она будет ржавенькая, а вот на этих вот конусах, да, или как выступах, будет в эту сторону к нам, в нашу сторону, сбита часть. Это значит был довольно-таки сильный удар, и это предмет для того, чтобы обсудить, что произошло с мотоциклами, и уже лезть сюда. Ну, лезть все равно сюда. Я вам рекомендую изначально. Также при э, повреждении вот этих вот частей стоперов, влево и вправо при э, повороте руля до упора, руль может приходить, проверьте, расстояние вилки, то есть вот эта вот часть приходит вот сюда, слева и справа должно быть приблизительно, э, про, приблизительно одинаковое расстояние до пластика. Пластика, вилка не должна касаться. Иногда люди приезжают, что э, не смотрели, не обратили внимания, поворачиваешь в сторону, а э, перья вилки, траверса, попадает на пластик. И стопером является пластик. Понятное дело, что мотоцикл битый и сильный, это нужно все исправлять. Но как это люди э, не смотрят, но покупают? Но тем не менее. Как ни странно, сам номер рамы, который находится здесь. При ДТП, очень, после ДТП, если даже рама кривая, очень сложно определить по нему положение да, изменено или не изменено поэтому э, на нем не зацикливайтесь но ну, хотя когда кон конкретные повреждения, когда мотоцикл в дрова и здесь э, соответственно тоже может э, номер быть вот в этой рамочке да обра обрамление неровно стоять это не значит что вот видите он с левой стороны больше э, расстояния чем справа это не, не относится но вот его положение относительно э, горизонтали да вертикали должно быть примерно равно но это опять же та посленная, как говорится, косвенная улика. Если что-то произошло, опять же, повторюсь, возвращаемся вот сюда, скрываем, и у нас здесь лишь все сразу понятно. А это остальное, то, о чем мы говорили, это уже посленные признаки. Теперь э, перейдем к тому, чем это грозит. Естественно, это все правится. Это правится на стапеле для того, чтобы исправить раму в любой ее форме, повреждений, даже если есть разрывы. Ну, конечно, когда мотоцикл продается с разрывами рамы, это просто либо на запчасти, либо там на глубокое восстановление. Там и так понятно, что крах. Вот. Но если вы купили и случайно обнаружили, то это предмет либо для торга, либо для того, чтобы подумать, стоит ли в него вкладывать эти деньги. Потому что стоимость на данный момент сейчас 21 год, в России э, стапель э, можно найти от 70 до 150 тысяч рублей. Ну, это будет зависеть от той конторы и уровня ее э, известности, э, в которую вы обратитесь. И с этим нужно будет очень-очень э, все аккуратно выяснять и так далее. Потому что... Э, Непрофессионалов в этой деятельности тоже очень-очень-очень много. То есть должны быть э, хорошие отзывы и как минимум э, несколько известных случаев э, ремонта э, в этой мастерской на этом мотостапеле. Того, тех мотоциклов, удачных примеров ремонта тех мотоциклов, э, моделей мотоциклов, которые вы хотите им поручить, так сказать, к ремонту. Извините за мое косноязычие. Так вот, для того, чтобы исправить раму, необходим будет на мотостапель, ну вообще, если вы отдаете целиком мотоцикл, то там будут его разбирать полностью. Двигатель несколько раз будет ставиться и сниматься с рамы. Также понадобится заднее колесо обязательно и маятник, потому что это все центруется и выверяется по хорде, по центру, все с помощью лазера и размечается это все. Также это все будут тянуть, варить и прочее Поэтому будет множество повреждений, зачищений рамы и прочего Фотографии, я думаю, что вам обязательно пришлют с этого процесса Это все глубокая, глубокая операция с практически полностью разбором мотоцикла. В эту процедуру обязательно входит покраска рамы Покраска рамы целиком не будут, если это профессионалы, они э, не будут э, закрашивать э, вот этот вот номер. Но в любом случае после такой процедуры э, можно обнаружить, что рама восстанавливалась по несоответствию э, штатной краски. То есть вот такое вот именно, будет нечто подобное, да, но будет понятно, что она еще раз выкрашена. А если не будут трогать вот этот номер, то, соответственно, вокруг этого номера э, будет э, след, от э, дополнительного слоя краски то есть э, по контуру по контуру вот так вот будет это все объедено чем-то например скотчем да и э, чтобы сюда не, не попадала краска и будет вот такой вот э, выступ по периметру если это закрасить или и будет видно что э, покрашена надпись хотя будут, будут даже видны цифры это может стать большой проблемой для постановки на учет мотоцикла даже у нас это карается Например, в Европе запрещено вообще ремонтировать рамы, потому что если повреждение рамы зафиксировано, это целостность конструкции мотоцикла. И это нарушение безопасности вашего транспортного средства, то есть мотоцикл под списание, под утиль. Почему, кстати, к нам и приезжают в основном, если из Европы и Америки, мотоциклы, они... Ну, больше даже половины, да, вот в таком состоянии, с повреждениями рамы, э, целостности несущих конструкций и так далее. То есть э, большинство мотоциклов покупают там на аукционе под восстановление, делают здесь э, хоть что-то, какую-то предпоражную подготовку э, и потом продают. И в частности, если вот, например, берется там М109 э, битый, да, то, э, скорее всего, с рамой ничего не будут делать, потому что это... Очень дорогостоящая процедура И вкладываться в нее так не будут Поэтому, скорее всего, будут продавать э, С явными повреждениями рамы А с помощью этого ролика Вы легко разоблачите такой мотоцикл вот. Если даже весь пластик э, поменяют э, Уберут битые дуги Чаще всего мотоциклы битые Продаются без дуг По той простой причине Что э, проще убрать битые дуги Чем на их место ставить новые Это же дешевле то есть это называется предпорожная подготовка еще один момент иногда когда делают в гаражах с помощью домкратов и прочего помимо кривизны оставшиеся рамы которые я вам рассказал как определить да, при повороте руля и так далее все должно быть в разные стороны при повороте все одинаково красиво и так далее могут э, править раму и все эти сполохи просто закрасить то есть в этом случае это будет не полностью покрашенная рама а вы увидите, что, допустим, допустим, эта часть покрашена, а здесь видно, что был намотан скотч, и до этого места опять будет желобок. И вот здесь, например, будет желобок. Да, то есть э -э -э какие-то ограничения по окраске, по слою. Это тоже сразу же нет. Такой мотоцикл вам не нужен. Либо готовьтесь э -э вложить в него... Довольно-таки крупную сумму, если прям очень так хочется. В частности, я вам скажу, что э, вкладываться э, в мотостапель и восстановление мотоцикла, э, зная об этом, что это нужно сделать до покупки мотоцикла, никто не решится, не возьмется такой проблемой. Это уже вот эти вот залеты. Э, 70% случаев это уже приехал и не знал. Вот, и по факту это выявляется. Ну что ж, теперь делать я его уже люблю и давайте будем восстанавливать. Либо уже самостоятельно здесь, вот как у нас там пример, да, с красной полосой. Навернулся, знает, понимает, ну, мотоцикл любит, хочет восстановить. Вот, это второй случай. Давайте подведем итог. С помощью этого видео, если вы собираетесь купить такой мотоцикл, вы легко сможете обнаружить повреждение рамы. Если вы находитесь в Европе, в общем, не в России, то сразу нет, если эти повреждения есть, вы не сможете зарегистрировать этот мотоцикл. Если вы находитесь в России, принимайте решение самостоятельно. Я крайне не рекомендую покупать в таком состоянии мотоциклы, потому что вложение и по срокам времени вам это не нужно. Найдите мотоцикл без проблем. Если вы все же уже владелец этого мотоцикла и сами виноваты в случилось во время вашего владения, вот такая вот беда, либо вы не досмотрели э, и уже приобрели такой мотоцикл, здесь решение за вами. Э, если вы потянете по деньгам, напомню, что на данный момент это от 70 до 150, где-то 130-150 тысяч рублей, э, если вы решаетесь на это, сделать можно все. Э, будет рама, которую прям будет вся блестеть, сиять, и все будет надежно, восстанавливаются все стоперы. Да вообще, в принципе, мотоцикл можно превратить в новый с любыми повреждениями. Но только нужно ли это вам по времени и по деньгам? Задумайтесь. Если да, то можете обратиться в какую-то проверенную контору, но обязательно, чтобы... О ней были хорошие отзывы и э, главное, чтобы эта контора уже имела дело с подобным, не подобным, а именно такими мотоциклами, э, с которыми вы обращаетесь. Либо вы можете обратиться к нам, все, все о чем я говорил э, мы делаем, мотостапель, восстановление любой сложности, все это можно сделать. Intruder TV Life, обращайтесь, если у вас какие-то вопросы, задавайте их э, Мессенджеры э, есть э, на всех моих ресурсах э, указан Viber, WhatsApp. Э, всегда в правом углу есть перекрестные ссылочки на э, Facebook, Instagram, YouTube, ВК. Э, Не стесняйтесь 24 часа в сутки. Э, отвечу на все ваши вопросы. Это все бесплатно. Пользуйтесь моими видео. Всех обнял. Всем пока.